На переднем конце клетки F-глена зеленой расположен длинный и тонкий жгутик. Он совершает волнообразные вращательные движения по часовой стрелке. Благодаря этому F-глена движется буквально ввинчиваясь в воду.